Всем здравствуйте! Сегодня 16 сентября 2017 года. значит, Проводим очередную съемку нашего проекта. И я снимаю в данный момент с своего балкона вид, так скажем. Сегодня у нас значит ночью шел дождик. Видимо, и сейчас даже тучи, такие облака темные. Значит, ну, прохладненько, но не настолько, как было вчера. Я сейчас хожу, стою в футболке на балконе, прохладно. Если я одеться, то будет вполне комфортно. Вот, все мокро, сыро. Ах, листья желтые уже конкретно скоро опадут. Вот. Так что вот так. Ну, погода, наверное, где-то 8-10 градусов.